А там столі перців горошком горошком и души. А. То ветер дух. А я ничего не имею тортик. Попрошай. <рошу> Альбиш, попроси. Попроси, да? попроси. Ну, проси. Она же лапу подняла. Mm -hmm. Проси. Попроси. Попроси. Mm -hmm. Я, если вот этот ободочек набил, А я чистый, куда больна. Голосом. Голосом. Так попроси. Попроси. Давай, попроси. Попроси. Ну, mm проси. -hmm. Попроси. Аля, Аля, попроси. Аля, попроси. Попроси, Аля. Нет, все, не просит и не дам. Попроси, Аля. Ну, проси. Угу. Проси еще громче. Громче, Альгиз. Проси, не дам. Аля, проси. Угу. Во, на тебе. Проси. Альгиз, проси. Не дам. Отдам, <смех> Аня. Прости.